Здравствуйте, друзья! Меня зовут Артур Роуз. И в этом видео мы продолжаем говорить на тему «Как зарабатывать хорошие деньги в интернете». И это уже второй урок. Если вы попали на это видео, но не смотрели первый урок, то вы ничего не поймете. Поэтому пройдите по ссылке ниже в описании под этим видео, посмотрите сначала первый урок, а после возвращайтесь к этому уроку. А для тех, кто уже смотрел первый урок, мы продолжаем. Так, момент следующий. На сайте AliExpress. Есть кнопка ⁇ «Горящие товары ⁇ Нажимайте на нее, и вы видите все товары, на которые, как написано, тотальная ликвидация брендов, но ну, на которые, короче, очень хорошая скидка. Соответственно, вы можете продвигать эти товары. Ну вот, допустим, телефон стоил 9000 с половиной, в итоге сейчас 70% на него скидка. 2800 но к сожалению мы видим что товар закончился да его разобрали вот поэтому нужно смотреть какой товар закончился какой нет в общем вы можете найти хороший товар который можно продвигать с огромной скидкой и на эту скидку также заманивать покупателей следующий очень важный момент заключается в том что есть кнопка привлечения рефералов то есть эта функция позволяет вам привлекать сюда людей и зарабатывать на том, что вы будете им рассказывать о данной возможности заработка. То есть тут есть две графы. Реферальные ссылки для EPN и реферальные ссылки для EPN кэшбэк. EPN кэшбэк вам не нужен. Вам нужна реферальная ссылка для EPN. Вот это вот главная ссылка на главную страницу EPN. Когда вы будете давать человеку данную ссылку, он будет регистрироваться, он будет попадать к вам в команду. Важно понимать, что с его дохода вы ничего не забираете. Вам EPN дополнительно к его доходу будет платить еще 5% от суммы заработка. Значит, смотрите, друзья, если вы зарегистрировались по моей реферальной ссылке и попали ко мне в команду. Кто попал ко мне в команду, кто нет, я это увижу в своем личном кабинете. Это легко проверить. Но если вы находитесь в моей команде, то вы можете получить от меня индивидуальные консультации бесплатно. На данной консультации мы обсудим с вами все аспекты ведения данного бизнеса. Я расскажу вам самые лучшие методы продвижения, чтобы вы начали зарабатывать как можно быстрее и как можно больше. Также для членов своей команды у меня есть одна программа, но это платный софт кого она заинтересует может у меня ее приобрести она позволяет делать огромные продажи но продавать я ее буду только членом своей команды если вы не являетесь партнером моей команды то вам этот софт я ни за какие деньги не продам значит смотрите друзья что касается вообще денег и заработка в данном виде. Тут, конечно, как и везде нужно прикладывать усилия, но это довольно-таки легкий заработок, если сравнивать его с другими, за год на 100 тысяч рублей пассивными, самое главное, пассивными можно выйти. То есть в течение года вы там работаете, применяете все техники. Если вы попадете в мою команду, то я вам скажу, что именно лучше всего применять. И за год вы уходите легко на 100 тысяч рублей. Далее у вас этот доход не то, что просто идет постоянно вам, даже если вы ничего не делаете, но он и растет. Но поверьте мне, через год вы и сами не захотите останавливаться. Итак, а теперь самое главное и самое интересное. Как же продвигать данные товары? В этом видео я поделюсь с вами пока только с двумя методами. Если это видео наберет... 100 лайков или больше, то я буду раскрывать еще и другие секретные техники и методы абсолютно бесплатно. Неважно, являетесь там вы членом моей команды или нет, я буду об этом рассказывать, поэтому ставь обязательно лайк и подписывайся на мой канал, чтобы не пропустить когда это видео наберет 100 лайков, ту секретную технику. Потому что не забывай, когда э, мало людей знает о каком-либо способе заработка то это приносит большие деньги. Как только узнают большое количество людей об этом, то это быстро потихонечку а, перестает уже приносить такие хорошие плоды, и потом со временем может вообще мало что приносить. Поэтому обязательно подпишитесь на канал, чтобы всегда быть в тренде и в курсе всех событий, про которые я рассказываю. А я рассказываю и о многих других видах заработка. Значит, метод номер первый, и он очень довольно-таки сильный. Вы заводите свой канал на ютюбе и начинайте снимать обзоры. Вот смотрите, я зашел на YouTube, написал в поисковой строке товары из Китая, да, и вот у меня много-много видео вышло, 214 тысяч видео результатов поиска. И все эти товары, значит, делают обзоры, дают ссылки на эти товары, видео эти висят в интернете постоянно, люди это смотрят и покупают. Если вы будете в моей команде, то я вас быстро научу, как нужно создать канал, как быстро снимать видео, как это сделать, как это все отредактировать, как продвигать эти видео, чтобы они были в топе, потому что запросов много, товары из Китая, может быть часы там, или купить часы определенной марки, ну, то есть продвижение это довольно-таки отдельная сфера, и я ее буду обсуждать только с членами своей команды, вот, а для вас же, если вы просто будете зарабатывать, но не захотите попадать ко мне в команду, захотите быть сами по себе, хотя в принципе не понимаю почему, потому что вы все равно не теряете, а только получаете, от вашего дохода никто ничего не забирает, но если все же вы выберете такой метод, тогда вам просто мой совет, заводите себе YouTube канал, делайте обзоры посылок. Рассказывайте чисто свое мнение и у вас будут покупать. Итак, вы думаете, а как же делать обзор? Мне же нужно купить этот товар, потом ждать, пока он приедет. А это траты денег, а это трата времени. Да не, не обязательно. На самом деле, друзья, смотрите, вы просто заходите на сайт, выбирайте, ну, скажем, к примеру, компьютерная техника. Давайте возьмем какой-нибудь планшет 8-ядерный. Выбирайте какой-нибудь недорогой и относительно по качеству хороший продукт. Как можно посмотреть качество и что важно при выборе, кстати, еще товара. да? Ну, смотрите, во-первых, поставьте галочку на бесплатную доставку, чтобы доставка была бесплатная, потому что клиенты не любят, когда платная доставка. Во-вторых, поставьте, чтобы хороший был рейтинг. В-третьих, поставьте галочку, например, только поштучный, потому что вам не нужен опт, вам нужно поштучный. Ну и последнее, что бы я бы советовал делать, если будут такие товары, ставить галочку на распродажу. После этого выравниваем по цене. И вот мы видим, 7-дюймовый планшет стоит 2400-3000. Ну, это в зависимости от того, видимо, сколько все-таки покупать, да? Или может в какую страну. Окей, суть не в этом. Мы заходим на этот товар. Значит, первое, смотрите, что можно сделать. Тут есть уже картинки данного продукта мы можем скачать эти картинки и сделать из них слайд-шоу, где мы будем озвучивать. Во время текста, во время озвучки значит, данного продукта, вы можете читать данные характеристики данного планшета. А также, чтобы у вас появилось свое личное мнение по данному продукту, вы просто в интернете загуглите, что говорят люди, какие отзывы пишут люди на форумах, Плюсы и минусы данного планшета. И потом просто своими словами записывайте данное видео. И вам не обязательно покупать данный продукт. И самое классное то, что это видео будет в интернете висеть постоянно. Неважно вы спите или бодрствуете, Ваши видео смотрят и кто-то из этих людей покупает и вам идут постоянно проценты. Но мало того, что они покупают продукт и вам идет процент. Все, что они покупают на протяжении 30 дней, от всего этого вам тоже идет процент. Деньги очень серьезные, друзья, бизнес очень серьезный. Нужно заниматься им серьезно. Так, друзья, метод номер два – это соцсети. Все соцсети бесплатно. Но, в принципе, в России преобладает очень сильно ВКонтакте. Также преобладают одноклассники, это аудитория провзрослее. Но ВКонтакте тоже все люди платежеспособные. Но ВКонтакте я бы советовал размещать там дешевые товары. Наушники, часы, там, компьютеры, планшеты, ну, товары для молодежи и недорогие товары. А в Одноклассниках уже товары для взрослых, либо для их детей и внуков, и можно уже категорию подороже. Также еще очень хорошо идет Инстаграм. В Инстаграме можно легко завести свой магазин, сделать кучу ссылок, можно дать основную одну ссылку, можно под каждой фотографией ее дублировать, каждую фотографию можно просто делать как товар и продвигать этот сервис. Если, кстати, ты не смотрел видео, как продвигаться в Инстаграме, автоматизирован, не тратя на это свое время, то ссылка будет тоже в описании посмотрите видео уроки и ты научишься продвигать свой интернет магазин и бизнес в инстаграме легко значит во всех соцсетях вы можете завести паблики группы сообщества либо там в инстаграме эта страница да и продвигать их заниматься ими также Классный будет симбиоз, если объединить YouTube с социальными сетями. То есть вы создаете площадки, выкладываете видео на YouTube, и к вам идет трафик на видео, плюс это видео вы еще заливаете в соцсети. То есть это даст очень хороший эффект. но ну, и есть еще один метод продвижения, это спам. В принципе, кто бы что не говорил, данный метод тоже довольно таки хорошо работает. Но как же заниматься спамом не используя и не загрязняя свою личную страничку. Для этого нам нужен один сервис. Значит вот этот сервис. Мы заходим в поиск товаров. В поиске набираем ВК. Значит смотрите это площадка где множество располагаются сайтов по социальным сетям они продают аккаунты тут можно купить аккаунт в любой социальной сети чем отличаются аккаунты почему там цена начинается там от 90 копеек и доходит там иногда и до 100 рублей иногда и выше ну во первых в этих аккаунтах очень важно сколько у них человек в друзьях да там 5000 или 100 человек или 10 человек вот я бы вам в начале советовал взять разные аккаунты. Купить где 100 друзей больше аккаунт, купить один аккаунт где 1000 друзей и выше и купить аккаунт где 5000 и 10000. И с разных этих аккаунтов делать рассылку одну и ту же в принципе. И в принципе вы сами увидите. Какая разница в продажах? Ну естественно, если покупать аккаунт где 10 тысяч друзей и выше, да, то такой аккаунт будет вызывать доверие ну, намного больше, чем аккаунт там, где 100 друзей. И продаж у вас будет больше, но если вы не хотите особо вкладываться вообще, да, вы можете вообще просто взять и создать фейковый аккаунт абсолютно бесплатно, его не покупать, просто его зарегистрировать на левый номер на левый почтовый адрес загрузить в него фотографии можете свои можете чужие смотрите сами какие хотите главное чтобы аккаунт был похож на живого человека а не просто там на интернет какой-либо магазин, да? И продвигайтесь с помощью этих аккаунтов. Но мое мнение, что это все долго и нудно. Ваша главная цель – это заработок. Поэтому не парьтесь, если у вас нет особых денег, просто купите аккаунты какие-то дешевые по 2, там, по 5, по 6 рублей. Если у вас есть возможность, то лучше всего купите несколько аккаунтов по 5000 друзей и больше. Ну, скажем, там, аккаунты 2 или 3, или 5, там, и делайте с них спам. Если вы доводите свой спам до такого момента, что ваш аккаунт блокирует, в этом же случае не надо покупать дорогие аккаунты. В этом случае вы покупаете дешевый аккаунт по 2, по 3 рубля, по 5. Покупайте их штук 10-20 и начинайте спокойно с них спамить. Если же это видео наберет 200 лайков и больше, тогда я расскажу как вообще автоматизировать метод спама. Делать все очень быстро и автоматом не тратя на это своего времени особо. Ну и еще пару бонусов для тех кто досмотрел это видео до конца. Дорогие друзья смотрите. А очень важный момент значит у Алиэкспресса есть несколько сайтов. Вот смотрите вот раз сайт AliExpress, а вот два. То есть и домен ну очень похож это оба действительных сайта оба официальных но смотрите на что прошу обратить ваше внимание вот тут где написано групп AliExpress, да тут товары но ну, дороже чем на сайте роли AliExpress. и роли AliExpress тут больше категорий товаров тут есть также компьютерная техника какие-то еще дополнительные товары но вот компьютерная техника это то что очень действительно пользуется хорошим спросом, к тому же очень хорошее качество на Алиэкспрессе и если вы будете продавать компьютерную технику, то у вас будет очень хороший доход, очень большой, в разы больше, если это были бы часы там, или наушники да или это компьютер, планшет, там, сотовый телефон или еще что-либо. Поэтому, друзья, обязательно заходите на вот этот сайт Royal Express. Ну, а вообще, я оставлю ссылки и на тот, и на тот сайт. Посмотрите, сравните, выберите для себя сами. Так, друзья, следующий очень важный момент – это вкладка «Статистика». Обязательно смотрите свою статистику общую, транзакции, реферальную. Смотрите, сколько у вас рефералов. Помогайте своим рефералам. Помогайте им правильно продавать, консультируйте их и тогда вы будете сами зарабатывать больше. Также смотрите общую статистику, откуда кто пришел, что более эффективно. тем самым вы поймете какие методы работают лучше и сможете сконцентрироваться именно на них. Тогда ваш доход снова вырастет. Но когда друзья это видео наберет хотя бы 100 лайков и выше, то я обязательно сниму отдельный видеоролик где буду и показывать, и рассказывать про статистику, на что стоит пристальное внимание обращать. Друзья, если у вас остались какие-либо вопросы, то пишите их в комментариях под этим видео, и я обязательно на них отвечу. Также мне очень интересно... Вообще, понравилось ли вам это видео, довольны ли вы, что вы потратили время на просмотр этого видео, ответил ли я вообще на ваш вопрос заработка, бизнеса, дохода или нет. Пишите обязательно комментарии и я с удовольствием их всех прочту. Также смотрите друзья, на экране в правом верхнем углу будет вот такая вот кнопочка, которую вы когда нажимаете появляются мои определенные рекомендации по просмотру видео но самое главное будет опрос которые я создам для видео. Пожалуйста, принимайте участие в данном опросе. Напоминаю, с тобой был Артур Роуз. На своем канале я рассказываю про лайфхаки, влоги, стримы, пиар, заработок, о соцсетях, о том, как в них раскручиваться и о многом другом полезном контенте. Поэтому обязательно подписывайся на мой канал, ставь лайки на каждом видео, которое тебе понравится и которое ты оценишь. До встречи в следующих моих видео выпусках. Пока!